Сразу прошу прощения за звук, по окнам лупит дождь, но ждать его окончания нет смысла, поэтому записываю, как получается. Значит, Неделя несет в себе положительные энергии, но чтобы ими воспользоваться, требуется приложение усилий, целенаправленная работа. Меняется фокус восприятия себя и окружающего мира. С 23 мая Меркурий на ретрофазе возвращается в знак Тельца, поднимает финансовые темы, имущественные дела. До этого дня ретроградная планета перемещалась по близнецам. С 25 мая Марс в Овне до 5 июля 2022 года в знаке своего владения. Это особая, мощная энергия, горячая пора. На первый план выходят истинные мужские ценности. В это время люди становятся более энергичными, решительными и деятельными. Пробуждается дух борьбы и соперничества, поэтому их легко можно вдохновить на действия. Видео появится в ближайшие дни на моем канале. Посмотрите, пожалуйста. 25 26 мая, особые дни, повторяется гармоничный аспект Меркурия с Плутоном. Первый раз аспект был в конце апреля 2022 года, а сейчас возвращает к темам того периода. Большая вероятность благополучного их разрешения. 27 мая напряженный день, квадрат Венера-Плутон. Желания часто не соответствуют возможностям. Вполне возможны драматические выяснения взаимоотношений, проблемы во всех сферах, касающихся общих ресурсов совместного владения имуществом. День тяжелый несет в себе неблагоприятный потенциал. 28 мая в 17.47 Венера входит в знак своего управления, в знак Тельца, до 23 июня 2022 года. С этого дня формируются благоприятные обстоятельства для решения финансовых вопросов, сферы личных и деловых взаимоотношений. 29 мая соединение Марса и Юпитера в Овне укажет путь к расширению возможностей, возрождению, для начинаний хороший период, для расширений, день важных событий в военной сфере и продвижения удача на стороне тех кто защищается то есть на стороне украины далее по дням недели 23 мая в понедельник убывающая луна в рыбах в гармонии с ураном меркурий вернулся в знак тельца день благоприятных перемен и обновлений преобладают романтические настроения обстоятельства склоняют к отдыху и творчеству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 могут возобновиться в этот день и они могут произойти все ожидания если хочется вернуть отношения и сохранить их нужна не только чувствительность и рвение слиться с другим человеком но и трезвость реалистичность сила честность искренность ответственность по отношению к партнеру 24 мая во вторник убывающая Луна в Рыбах в соединении с Марсом, Нептуном, в гармоничных аспектах с ретро-Плутоном и ретро-Меркурием. Благоприятный день, особенно для общения, серьезных разговоров с партнером, о взаимоотношениях, о работе многие люди проявляют гибкость мышления чуткость к собеседнику при необходимости принимают его точку зрения что позволит прийти к решению выгодному обеим сторонам время вдохновения для творческих людей повышаются креативные способности интуиция и чувствительность в этот день улучшается память аспекты способствуют глубокому изучению материала или иностранных языков в этот период благоприятно проведение важных переговоров. Планетарные энергии помогают установить связь со своим подсознанием. Появляется возможность с ним поработать. В этот день можно попробовать разобраться в своих скрытых импульсах. В этот период благоприятны психотерапевтические техники работы с подсознанием. То есть работа с символами и со снами. 25 мая в среду убывающая луна в овне соединяется с юпитером и в гармонии с солнцем марс вошел в знак овна формируется тригон ретро меркурия с ретро плутоном помогает оказывать влияние на массы людей успешно публичная деятельность обстоятельства складываются наилучшим образом для общественных дел день горячих интенсивных энергий Несмотря на то, что Меркурий все еще ретроградный, но огненные энергии настолько сильны, что все процессы ускоряются. День пробуждения мужской энергии. Овен – первый знак зодиака. Разрушив старое, мы можем создать новое. Планетарные влияния способствуют решению многих вопросов. Всем, кто отправился в этот день в дорогу, будет сопутствовать удача. Есть, правда, одно условие – никуда не спешить. Любая суета сегодня ни к чему хорошему не приведет. Благоприятна индивидуальная самостоятельная работа. Совместную деятельность лучше не начинать сегодня. Важно соблюдать нейтралитет в отношениях с коллегами. Стоит проявлять активность, оригинальность и решительность, но помнить о такте и дипломатичности. Избегайте поспешности, нетерпимости и импульсивности, и все будет отлично. Хороший день для коротких сделок и поездок. Вечер идеально подходит для общения с противоположным полом, для страстных романтических встреч. 26 мая в четверг убывающая луна в в начале суток очень вдохновляющий гармоничный аспект ретро меркурия с ретро плутоном аспект дает благоприятные возможности в интеллектуальной сфере в деловых взаимоотношениях особенно если вопрос связан с возвратом денег поиском ресурсов возможно прибыль от ранее заключенных сделок и договоров Гармоничные планетарные влияния ощущаются с самого утра 25 мая и продолжаются сегодня, 26 мая. Способствуют трезвости ума и силе духа, что открывает путь к сокровенным знаниям. Обстоятельства складываются наилучшим образом для того, чтобы найти себя, найти свое, найти своих и передать другим людям то, что может быть полезно для них результат вы получаете дополнительные ресурсы связи деньги и так далее можно найти выход из сложной ситуации получить нужную информацию или хорошие новости от друзей и знакомых 27 мая в пятницу убывающая луна вовне до 9 утра 22 минут по киевскому времени после чего переходит знак тельца напряжение венера плутон Соединение Луны и Венеры в Овне дает импульсивность, финансы быстро распыляются, есть риск сразу все потратить. До 10 утра не стоит проводить точные расчеты и составлять отчеты. Нежелательно подписывать договора, заключать контракты и вести важные переговоры. Перенесите все важные дела на вторую половину дня или хотя бы... Стоит заниматься этим после 10 утра то есть того времени когда уже луна выйдет из неэффективного периода и с этого момента можно будет вести неспешную но ответственную работу во второй половине дня хорошее время для того чтобы подписывать договора и улаживать возникшие проблемы с партнерами коллегами начальством Луна в Тельце в статусе экзальтации, в этом же знаке ретроградный Меркурий. День продуктивен для людей, занятых в финансовой сфере, имеющих свой бизнес и для тех, кто хочет вернуть свои деньги. Можно напомнить должникам о себе. Возможно, в период ретро-Меркурия они забыли о существующем долге. 28 мая в субботу убывающая Луна в Тельце в соединении с Ураном. Венера входит в знак Тельца, начинается благоприятный период для решения имущественных и финансовых вопросов. В этот день можно, может произойти все что угодно, обстоятельства могут вынудить к совершенно иному образу жизни, но также возможны и счастливые случайности. Может измениться ситуация в семье и в доме, а также отношения с родственниками. День связан с хаотической деятельностью, вспыльчивостью, внезапными эмоциями. Вдруг хочется обрести независимость, особенно финансовую, и это желание может подтолкнуть к непредсказуемым поступкам. Чувство собственника во взаимоотношениях, неважно с чьей стороны, вызовет сопротивление вплоть до разрыва отношений. В течение дня присутствует яркая эмоциональная атмосфера на разных уровнях для творческих личностей благоприятный день в работах появляется оригинальность и самобытность 29 мая в воскресенье убывающая луна в тельце до 20 часов 22 минут а после переходит знак близнецы Приет луны без курса 17 часов 10 минут до 20 22 идеальное время для отдыха Удается полностью отвлечься от дел и расслабиться в, круги, в кругу семьи или с друзьями. В течение дня Луна в напряжении с Сатурном, но в гармоничном аспекте с Нептуном. Не поддавайтесь тревожным и подавленным настроениям. Лучше продолжайте старые дела, а за новые не беритесь. Кто может себе позволить отдых время благоприятно для выезда на природу или для организации праздника только не сильно шумного марс и юпитер в соединении вовне в течение дня будет много чего происходить обстоятельства способствуют успеху время получения хороших результатов после приложения физических усилий и действий в этот же день представляется счастливый шанс но главное его не упустить у людей появляются такие качества как активность внушаемость общительность эмоциональная восприимчивость вечером хорошее время для обмена информацией и идеями а после продуктивного дня можно будет отлично отдохнуть и набраться сил перед новой неделей друзья напоминаю что общий гороскоп не может заменить личную консультацию астролога